Ура! У нас проявилось еще одно чудо, как всегда, впрочем. Что мы здесь видим? Трубу дошли, демонтаж дошел до перекрытия кровли. Значит, здесь классика жанра. Мы имеем балку уже странного пепельного цвета, да? Дальше что мы здесь видим? Мы здесь видим вскипевший, вскипевший, гидроизолятор это был гудрон да это был гудрон на рубероиде рубероид был посыпан так а самое интересное мы здесь видим еще пену монтажную которая здесь в одном месте начала чернеять то есть это очередное чудо чудо в том что не только труба не упала во второй раз хотя она Первый раз здесь, прошу заметить, здесь труба уже падала Это замена, это была новая труба Это была новая, это была новая труба Старая уже упала Но тогда она упала вся, сразу Теперь мы ее воняем постепенно Вот, мало того, что она не упала Второй раз еще люди умудрились не сгореть это очень радует. Так вот, никогда нельзя примыкать обрешеткой к трубе. Как бы вам этого не хотелось.